Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале сквозь тернии к звездам и это не реклама биржи PrismBit. Сегодня я наоборот с вами хочу разобрать кейс, уже существующий кейс, почему не надо держать все свои сбережения на биржах. Это не относится только к Prism Bit, это относится абсолютно ко всем биржам. Если ты думаешь Binance, самая топовая биржа. Заведу свои бабки туда и буду их там хранить. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что если ты хочешь владеть криптовалютой, то тебе надо как-то устанавливать оригинальные официальные кошельки, доступ к монетам, через которые будешь иметь только ты. Если ты хранишь деньги на бирже, то эти деньги, монеты, криптовалюта, твое имущество, это все не принадлежит тебе. Это все принадлежит бирже. Ты отдаешь свои э, сбережения в доверительное управление, и уже исходя из того, хозяин площадки захочет тебе отдать их или нет, ты их собственно и получишь обратно. Если не захочет, ты их не получишь обратно. Примерно такая же ситуация сейчас происходит с биржей призмбит. Связано это скорее всего с тем, что SEO биржи и скорее всего владелец биржи призмбит, хотя ранее он заверял, что там есть уже какие-то владельцы, биржа распродана, она находится под влиянием других людей, которые остаются анонимными, а Дмитрий Васильев просто там SEO, директор. На самом деле ситуация показывает нам на то, что, наверное, никаких других инвесторов, которые вкладывались в эту биржу и которые ей владеют, нету. Может быть и есть какие-то люди, но все равно ключевую позицию а, из поста далее, мы увидим, занимает там Дмитрий Васильев. И не надо сейчас там писать в комментариях еще что-нибудь, что вот человек там сидит в тюрьме, не может себе ответить, я ему в последней нашей переписке, последнее мое сообщение было, а, такое, что я считаю а, его мошенником, да, косвенно. У меня никаких доказательств нету, но вся его деятельность, она на то похожа. И лично я ему это запросто могу сказать, но сегодня мы будем разбирать кейс биржи, и как вот в один момент вы можете лишиться всех своих денег. Недавно в Телеграме начала гулять такая статья. Если честно, не знаю, кто ее написал. да? Вот тут ничего у нас не отображается. Это в Телеграфе заголовок статьи о ситуации в призмбит сейчас. И написано. На начальном этапе никакие доводы и аргументы в защиту Дмитрия Васильева не были учтены при рассмотрении в суде. Дмитрий Васильев ни от кого не скрывался и не скрывается, а просто совершил поездку в Республику Польша. При задержании содействовал и содействует расследованию. Это оправдательная статья, где... Кто-то, непонятно нам, да, до сих пор кто, и непонятно даже, фейковая эта статья или нет, но все похоже на правду. Кто-то пытается описать ситуацию или обелить имя Дмитрия Васильева. Тут мы уже дальше, потом, когда делу будет дан ход, мы с вами и узнаем все подробности. Но суть в чем? 19 августа 21 года в результате первого судебного заседания было вынесено решение о продлении ареста по ходатайству польского прокурора, ссылаясь на то, что Дмитрий Васильев якобы бы может сбежать, поэтому нельзя выпускать его под домашний арест в Варшаве. То есть его заключили там в СИЗО, в тюрьму, не знаю, в изолятор какой-то. Они особо разбирались в этих местах. Но.. Дмитрия Васильева арестовали, потому что он находился в международном розыске, насколько я понимаю, и по домашний арест его не отпускают, потому что боятся, что он сбежит, сбежит в другую какую-нибудь страну, где его потом не найдут. 20 сентября 2021 года были предоставлены обвинительные документы со стороны Казахстана. Именно, кстати, в Казахстане и возбуждено уголовное дело против Васильева, которые также не являются достаточными для экстрадиции Дмитрия Васильева в Казахстан. То есть, раньше тоже на BBC читал я статью, и там было написано, что вы уже в Испании задерживали. Оттуда он, кстати, потом уехал, насколько я понимаю. И единственный аргумент, почему его не депортировали в Казахстан, где против него заведено уголовное дело, это потому что со стороны Казахстана были допущены какие-то ошибки в документах, исходя из которых, ну, просто на законных основаниях его не могли депортировать. То есть, если бы Казахстан не допустил этих ошибок, возможно бы Васильев уже был там. Так, по предъявленному ему обвинению. Сейчас решаются вопросы защиты Дмитрия Васильева от экстрадиции и предоставление ему политического убежища или защиты из законного суда на территории Польши. Все время, пока Дмитрий Васильев находи... находился под арестом, команда основных сотрудников призмбит выходила с ним на связь и решала текущие, текущие вопросы, чтобы не создавать панику и спекулятивные настроения среди клиентов биржи. Кстати, я посмотрел, вроде в Телеграме, доступ к его аккаунту кто-то имеет, потому что в то время, когда он находился под стражей в Польше, насколько я помню, да, сейчас проверять не буду, он был в Телеграме, значит он кому-то передал доступ к своему аккаунту в Телеграме. Ежедневное нахождение Дмитрия Васильева под стражей в тюрьме приводило к ущербу в среднем в размере от пяти до 15 тысяч долларов США в день из-за ограничения страной задержания возможности управления и урегулирования рабочих процессов на бирже призмбит, а также появление непроверенной, лживой и порочащей чести достоинства информации и сведений о Дмитриеве Васильеве и бирже Prismbit в некоторых средствах массовой информации в скобках СМИ и сети интернет, Тут говорят, что поскольку Дмитрий Васильев не мог контролировать процессы, которые происходят на бирже, биржа несла убытки от 5 до 15 тысяч долларов в сутки. А также из-за того, что в СМИ появлялись какие-то недостоверные, некорректные, лживые сведения о его заключении и вообще о его личности. Но давайте мы с вами перейдем на биржу PrismBit. И посмотрим, какие объемы тут вообще суточные торговли. Мы с вами, вот что мне сегодня привлекло, это биткоин к рублю пара 1742% сделала за сутки. Торги мертвые вообще. Бот 100% какой-то это все рисует, поэтому на эти объемы мы смотреть не будем. Но мы можем увидеть, что в правом стакане на продажу биткоина 5, 5 сотых от биткоина. Ну, это очень маленькая сумма. И 500 долларов даже нету на покупку биткоина. То есть мы видим, что тут 500 долларов, тут сколько а, в общей сложности даже 5000 долларов нету в этой торговой паре. Это она дала 1700% процентов на этой бирже. бит рубль. Давайте посмотрим, какие тут объемы. Объемы бит в монетах 496 тысяч монет. А, исходя из того, что она стоит рубль 47, то мы видим, что на самом деле тут и миллион нету. Хотя это токен биржи. И 209 тысяч рублей, мы видим, это тоже нету даже тысяч долларов объемов на этой бирже. Мы видим вообще много пар разных, но если мы чуть ниже спустимся, мы видим, что вот. Уже после XPL USD объемов вообще никаких нету, То есть, мертвым грузом все стоит на бирже. А что мы видим? Эфириум рубль. Давайте посмотрим, какие тут объемы. Тут даже одного эфира нету на продажу. И опять все те же почти 500 баксов на покупку. То есть, объемы низерные. Я не знаю, на чем они могут терять от 5 до 15 тысяч долларов, если на этой бирже по сути нет торгов. Ну вот нет торгов призм рубль давайте посмотрим что тут у нас творится ну вот по призм на продажу 4 миллиона 270 монет это достаточно хорошая сумма по сравнению с другими монетами которые тут есть но все равно это недостаточно это недостаточно но вот тут миллион на покупку стоит да, в рублях то есть призм это монета наверное которая самая ликвидная на этой бирже ну собственно, биржа призм бита называется хотя васильев со своей стороны, имел неосторожность, высказывался в том, что монета призм плохая, и тащил людей вот со своей биржи, села биржи, директор биржи, говорил вот монета XLP, она будет там стоить в следующем году очень-очень много денег. Но что мы видим? Что из себя представляет эта монета? Если мы посмотрим текущую ее цену, то в моменте она до 40 рублей опускалась, сейчас 60, мы видим, даже и 37 было, но до этого эта монета стабильно держала 70 рублей. То есть мы видим, что хайп-проект мало, насколько я помню, он так называется, он начинает скамиться, потому что там тоже есть стейкинг, людям дают монеты, но сейчас там людей по информации в Телеграме начали кидать. И, естественно, это как-то сказывается на их проекте, и цена, возможно, и дальше будет падать. Также Василий рекламировал Юми, строил там структуру, тоже завлекал держателей биржи. Опять-таки в хайп проект, не рассказывая людям об этом. Конечно, пытался что-то рассказать, но все равно э, людям э, внушал, что это стоящий проект, что это топовый проект, что тут можно заработать. А, хотя о рисках надо было вот с таким энтузиазмом рассказывать. Чего не было. Но если вы пробежитесь по парам вообще, которые тут присутствуют, то вы увидите, что на самом деле биржа полумертвая. И это если даже э, мы не будем брать в расчет то, что эти торги они могут быть накрученными. Я опять-таки же не могу утверждать накрученные это обороты, не накрученные, но все может быть, все может быть. И давайте это отрицать не будем. Это все информация не проверенная еще. А почему почему в телеграм-каналах этой биржи вообще в официальных источниках нигде не было этих новостей? То есть вы говорите, вот негодяи люди, да, какие-то, начали недостоверную информацию распространять. Так вы, как первоисточник, если вы общались с Дмитрием, могли бы сообщить и рассказать. И тем более ничего страшного нету, если Дмитрий, как он сам ранее заявлял, находится в этой бирже только в качестве директора. Руководство биржи, хозяева биржи, если они вдруг есть, они бы могли найти другого человека, который будет управлять биржей, и на этом бы все вопросы закрылись, и дальше помогать Дмитрию там, вытягивать его из тюрьмы, особенно если это нарушение законов каких-нибудь. Но почему-то так не происходит, почему-то вы решили замолчать эту ситуацию, аналогию можно провести с Чернобыльской с КС, да? Там тоже государство почему-то решило замолчать и думало, а почему так все произошло? Мы же людям ничего не рассказывали, почему они в панику дались потом. И все так сложилось. Да потому что надо быть честным. Васильев всегда заявлял, что у него честный бизнес, но тут почему-то он что-то пытается скрыть. Это очень странно. Так, спекуляции на неопределенности работы биржи и задержания Дмитрия Васильева. Ну, тут мы уже можем понимать, что Васильев – это ключевое звено, и, скорее всего, никаких там инвесторов, которым подконтрольно бирже не было. Возможно, он кого-то нашел, сказал, давай мне бабки, я делаю биржу, потом тебе буду а, выплачивать проценты. Возможно, так было. Но реальных людей, которые кроме Васильева управляли биржей, скорее всего, не было. Что привело к огромному оттоку денежных средств с биржи, нарушению работы нормальных процессов, потери клиентов на бирже и прочих негативных последствиях. На 10 сентября 2021 года сумма убытков составляет уже более 200 тысяч долларов США. Огромные убытки, огромные убытки на бирже. Многие считают процессы управления биржей Prismbit находятся в руках Дмитрия Васильева, но в силу его задержания нет реально никакой возможности управлять процессами на бирже. Так у Дмитрия Васильева вообще нет никакого доступа к телефону, компьютеру или другому средству связи с момента задержания, а это аж 12 августа 2021 года. Ну, вот такая ситуация, да, проходит. Мы видим, что Васильев какими-то счетами управлял, что-то там держал. А его закрыли, и все. И эти счета никто не может обслужить. Это еще раз доказывает, что а чем плохая централизация. Вот вы отдали свои монеты, и даже если человек, допустим, Васильев никого не хотел обманывать, да, ничего плохого делать. Ну, вот так вот случилось. Его арестовали. С другим человеком еще что-нибудь случилось, там кирпич ему на голову упал, он случился. Это я сейчас не про Васильева, а про любого другого человека. В жизни вообще всякое бывает. И вы, когда отдаете свои деньги на биржу, вы должны об этом в первую очередь думать и быть готовыми к этому. А то сейчас я в чат призамбит захожу, а там люди неделю, вторую неделю, месяц уже ждут вывода. Говорят, а что это, а как это? И там главное им говорят, подождите, подождите. И говорят, все будет хорошо. Ну, понятное дело, работники биржи, но ну, они больше ничего другого не могут сказать. А люди вот каждый день пишут, ну когда уже, ну когда уже. Вы сами доверили свои деньги какому-то третьему лицу. И сейчас треплите нервы и себе, и другим людям. Хотя вы должны были идти осознанно на этот риск. Во всем этом может прослеживаться какой-то тайный заговор против политических взглядов, убеждений и деятельности Дмитрия Васильева по поддержанию белорусской оппозиции. Ух ты! Конечно, спасибо Дмитрию большое за то, что он поддерживал белорусскую оппозицию. Но вот... Мне почему-то кажется, что он это все равно делал из корыстных целей, и этому есть очень много подтверждений, с моей стороны. Это не стопроцентное утверждение, но я в его действиях видел некий такой умысел нажиться на этом, заработать себе как-то авторитет, все равно это шло не от сердца. Мне так кажется. Я не знаю, как там было на самом деле. Но сопоставляя все некоторые его слова, действия, я могу делать такие выводы. И вот тут вот это приплюсовывать. Он тоже всегда говорил, я там, блядь, оппозиция, я еще там что-то. В чем-то, говорят, у тебя там с биржей косяки какие-то идут. Да это все потому, что я вот этой оппозиционной деятельностью занимаюсь. Нету больше времени на что. То есть сам на себя пуху накидывает, как раз таки, чтобы оправдать какие-то бездействия вот тем, что он там, какой-то великий оппозиционер. Я вообще считаю, что если человек про себя рассказывает, расхваливает себя вот на каждом шагу, даже когда ситуация не для этого да, создается. Вот мы сидим, общаемся, например, не знаем ну, о чем, о машинах. Он говорит, ты знаешь что? Мы с оппозицией тоже на машинах ездили. Ну, какую-нибудь вот такую вообще ерунду, то есть вставляет свою рекламную паузу, чтобы прирекламировать себя в любом удобном и неудобном случае. Вот иногда так это и происходило. Поэтому тут мы давайте тоже этот момент опустим. Конечно, спасибо Дмитрию, если он что-то хорошее для этого сделал. Ну, что-то мне подсказывает, что что ничего хорошего в этом не было. Так как нелогично обвинять одного человека, который должен якобы 20 тысяч долларов США по делу, в котором фигурируют цифры в 400 миллионов долларов США. Очень странно, чтобы больше нет никаких других исковых заявлений по данному делу, кроме одного истца. Ну, тут я, честно вам скажу, я не разбирался и вообще не юрист, чтобы в это влазить. Пускай вот это, что написано, это считаю правдой. Но не думаю, что Васильев очень значимая фигура, чтобы его там, не знаю, задерживали, оппозиционер, да, есть намного больше людей, которые засветились, которые действительно очень много действий против режима сделали, ему в убыток. Васильев явно не одна из этих персон. Также возникают вопросы, что кто-то, возможно, знал и заранее спланировал обвал биржи и сыграл на выводе средств, чтобы на этом заработать. Благо, что все основные счета находятся в доступе только у Дмитрия Васильева. Еще раз видим, что централизация это очень плохо, потому что как только будет исключен главный игрок, то вы просто лишитесь всего своего имущества. Благо, вот Василия вас задержали, и мы знаем, где он находится. А бывают же такие ситуации, когда люди просто пропадают, исчезают, потом оказывается, что актер, вообще человек под маской чьей-то находился, который управлял всеми этими процессами, и все, и люди остаются без денег. И мне еще непонятно, что кто-то, возможно, знал и заранее спланировал обвал биржи то есть это опять масоны какие-то, они внедрились в польское правительство, они сделали так, чтобы Васильева арестовали, и что же они дальше сделали? Они вывели все свои деньги с биржи, тем самым а, какой-то ущерб бирже нанесли. А вам не кажется это странным? Вам не кажется, что биржа – это просто место для хранения ваших денег? Вот вы завели, на чем вообще зарабатывает биржа? Вы завели 1000 долларов, например, чтобы купить криптовалюту призм. В момент совершения сделки на бирже, вы даете 1000 долларов. Получаете определенное количество монет призм. На чем зарабатывает биржа? Биржа зарабатывает на комиссиях, то есть как только вы завели деньги на биржу, они лежат на кошельке биржи и доступ к ним имеет только биржа. Монеты призм уже там были на кошельке, в момент торгов, когда вы меняете одну валюту на другую, на бирже деньги с кошельков, они никуда не перемещаются. Вам просто в кабинетике списывают одни монеты, одну валюту, и пририсовывают другую. А на кошельках биржи они остаются лежать на тех же самых местах. Но в момент сделки с вас берут комиссию какую-то за операцию. Хотя никаких переводов между кошельками еще не было. И как только вы выводите эти деньги куда-то извне, да, на внешние какие-то кошельки, только тогда а, с биржи вот эти перетекания и идут на другой кошелек, и там биржа уже платит комиссию внутри сети, в которой идут эти переводы, и все равно эта комиссия, она списывается с вас, а в бирже призмбит, вот, например, если мы берем монету призм, то комиссия в сети призм Максимально 10 монет. 10 монет – это максимальная комиссия в сети Призм А биржа PRISM BIT при любом выводе – это максимальная в Призм Минимальная сотых от одной монеты. А биржа PRISM BIT всегда с вас берет 20 монет Призм То есть мы тут уже тоже видим, да? Биржевые хозяева посмотрели, что большей ликвидностью обладает монета Призм то, что ее больше выводится с этой биржи. Поэтому повысили э, размер комиссии, чтобы заработать на этом. Ну, мне кажется, это только так. Вот весь заработок биржи, честно легальной биржи, заработок строится на этом. Что биржа зарабатывает с торгов, когда участник меняет одну валюту на другую. И на выводе они также зарабатывают. Берут с вас дополнительный процент комиссии. Тот факт, что кто-то сначала завел деньги на биржу, а потом эти же деньги захотел вывести, он никак не должен сказываться на работоспособности биржи. Да? Если денег на бирже меньше, понятно, что и прибыли у нее будет меньше, если торгов не будет. Но в любом случае те деньги, которые люди заводили на биржу, они должны там оставаться. Если человек завел деньги на биржу, а вывести их не может, Потому что у биржи нет денег, значит это не биржа, это финансовая пирамида, где деньги участников взяли и пустили на какие-то свои э, действия, непонятно на что. Может тачку себе или квартиру новую купили, а может наркоты пару килограмм взяли, тут уже не важно куда они делись. Факт в том, что человек отдал на хранение деньги, а они куда-то разбазарились. И вот по этим пунктам возникают вопросы. Так, Команда сотрудников. Сам Дмитрий Васильев заявил, что когда обвинения будут сняты, он выйдет и решит данный вопрос. А когда они будут сняты? А будут ли они сняты вообще? Или его сейчас в Казахстан переведут? И какой вопрос решит? Кассового разрыва, о чем мы сейчас дальше почитаем. Команда сотрудников по поддержанию биржи исчерпала все возможные ресурсы. А где руководство, о которых говорил Василий? Он же сказал, что он биржу продал, он к ней отношения никакого не имеет, выступает только в качестве медийного лица и Сэла. Это должность его. Где люди, которые, которым принадлежит эта биржа? Пускай они не поменяют директора. Или они там, ну, непонятные какие-то, да, не очень умные люди. У них директора посадили, они такие. Похуй, мы столько бабок в этот бизнес вкинули. Даже если он разрушится, пускай рушится. Василий выйдет, все порешает. Такие там люди собрались. Команда сотрудников по поддержанию биржи исчерпала всевозможные ресурсы. Так, чтобы поэтому принято решение приостановить работу биржи, чтобы не увеличивать затраты на обслуживание специалистов, кассовый разрыв вот тут дальше написано кассовый разрыв какие специалисты там поддержка люди говорят на сайте самом не отвечает в telegram чат есть какой-то да где поддержка отвечает но особо толку там никакого нету, насколько я понимаю издержки и убытки биржи и ее клиентов и не растить долги так не растите долги вот отключите сайт но перед этим дайте людям вывести их деньги монеты что они туда заводили вы же биржа, вам завели деньги, они должны у вас лежать, приостанавливают они работу биржи. А почему мне кажется, что есть вероятность, что это фейковая новость, потому что биржа до сих пор работает, насколько я понимаю, и проценты по монетам, в которых есть стейкинг, там начисляются, и торги до сих пор идут, поэтому мне непонятно как они приостановили работу что сайт биржи доступен торги там происходят и возможно даже вот вывод работает по поводу вывода ранее были проблемы люди там выводили рубли доллары еще какую-нибудь криптовалюту у них выводы просто зависли я уже говорю от недели там до месяца просто висят выводы нарушая все нормативы которые описаны на сайте самом призм а некоторые люди писали что в Prism очень здорово выводить конвертируйте все что у вас есть в призм и выводите если у вас большие суммы не выводите сразу большими частями попробуйте чуть меньшими суммами там по тысяч, 10 по 1000 призм вводить и не все сразу а посмотреть когда вывод сделается делать следующее возможно это решит вашу проблему если выводы открыты потому что люди там биткоина рубли например ждут уже месяц а в призм кто-то сегодня выводил, и им все пришло. Поэтому тоже можете попробовать это сделать. Но не факт, что это получится, потому что в этой статье мы видим, что обслуживание прекращено приостановить работу биржи. Хотя сам сайт доступен, торги там идут. Команда биржи бит и нанятые специалисты делают все возможное, чтобы Дмитрий Васильев как можно скорее был освобожден, и биржа снова приступила к своей работе. Команда биржи, призмбит Prismbit и нанятые специалисты. Адвокатов, может, юристов надо нанять, а не команду биржи Prismbit, которые всех поддержки сидят. Ст таким образом вы много чего добьетесь. Скоро его выпустят. Люди скоро увидят свою криптовалюту. Все операции по бирже приостанавливаются. Вот мне непонятно, где они приостанавливаются, если торги идут. Аккаунты юзеров встаются на момент заморозки. И далее до запуска без изменений. Это не закрытие биржи и не скам проекта, а вынужденная мера, на которую мы вынуждены пойти, чтобы сохранить призм вид. Сейчас нам, как никогда, нужно понимание и поддержка. Наберемся терпение и преодолеем трудности вместе. Лозунги пошли крутые. Вместе преодолеем все. Чтобы тут ничего не накидывать, скажу одно: биржи зло централизованные особенные биржи. Это большое зло, потому что как только вы привозите монеты, свою криптовалюту, фиатные деньги на биржу, вы сразу теряете над ними контроль. И уже по усмотрению э, директоров вот таких вот биржи, э, короче, владельцев биржи, только от них зависит, получите вы их обратно или нет. И как показывает практика, даже если хозяин биржи, неумышленно, то есть умышленно не хотел своровать у вас деньги, кинуть вас, то все равно такая ситуация может произойти, когда его просто там по беспределу, может даже задержат, когда он нечаянно умрет, или еще что-нибудь, или пароль забудет, у него деменция случится, он все, маразм старческий, и он забыл все ключи там шифрования и не сможет, да, перейти в аккаунт, или... Все что угодно вообще, непредвиденные всякие ситуации могут произойти и вы лишаетесь своих денег. Еще очень часто биржи они манипулируют курсом, еще там чего-то. Binance я также не советую людям пользоваться, потому что Binance собирает у вас данные. И потом вполне, даже сто 100% будет работать с государством, сливать вас там сама суть криптовалют на, в том, чтобы избежать этого. А Binance, вы просто пользуясь, восхваляя Binance, монополизируете этот рынок в их сторону. И они остаются единственным ключевым, считая игроком на этом рынке. И уже свои порядки тут начинают наводить. Я тоже против этого. Вот даже если мы берем призм, то я бы не хотел, чтобы какая-то биржа там была топ по объемам. Вот на пробит там, накрученные, не накрученные эти объемы, ход бит Если на с альфа меньше объемы, то я пойду и там выкуплю. Или там пойду продам. Чтобы все биржи, они как бы были равными. Потому что разница там в моменте, она небольшая. Ну, как минимум по тем объемам, которые я закупаю. На альфе эти объемы присутствуют. Не знаю, что там будет с биржей призмбит, будет она еще работать, не будет. Я бы лично свои монеты вывел, я их там не держал никогда, свои монеты на бирже, потому что у меня есть личный кошелек криптовалютный, которому кроме меня доступ никто не имеет. Я больше всего этого придерживаюсь. Конечно, если вы там трейдер, то можете там держать. Я думаю, без разницы, на какой бирже, где вы будете держать, Немного трейдеров, очень маленький процент действительно на этом зарабатывают. Ну вот благодаря своим усилиям, каким-нибудь торговым, аналитическим знаниям, без всяких рефералов и еще кого-то. Это те же ставки на спорт, поэтому а, тогда можете держать. Вы рано или поздно все равно свои монеты, деньги, вы их потеряете. Вопрос во времени, когда вы это потеряете. Если вы в холд заходите, там, по биткоину, по эфириуму, то что вам мешает купить монеты на бирже и скачать себе эту долбанную ноду и хранить деньги у себя лично тоже на своем криптовалютном кошельке, которому доступ никто иметь не будет. Вам же не надо, чтобы они всегда были на бирже. Вы в холд ушли, там, на 5 лет, на 10. А так вы себя обезопасите. Вот обычный пример биржи. Никто заявлением, вот как минимум из этого поста, Васильев не скрывается от вкладчиков. Его арестовали. Как мы видим, по надуманным причинам, да, каким-то. Заговор там, потому что он а, в Беларуси переворот устроил, наверное. Или еще по каким-то причинам. Хотя вот тоже. А откуда мы знаем? Арестовали его, не арестовали. Наверное, BBC, если пишет, то арестовали. Это же а, надежный источник. Суть не в этом. Суть в том, что Человек может или скрыться, или ему как-то вот палки в колеса будут вставать. А теряете деньги вы. Так что вот так, ребят. А, соболезную всем, кто уже месяц ждет вывода, а, но будет для вас урок, мы. Я всем говорю, вот всем вообще о рисках в первую очередь людям надо рассказывать, если вы их знакомите с криптовалютой. Во-первых, надо рассказывать, что есть риски в том, что криптовалюта, которую ты сегодня купил за столько-то, потом будет стоить не столько, а меньше. И вот о биржах обязательно рассказывайте, о всяких сайтах, где хранятся монеты. То, что они находятся не у тебя а в управлении у каких-то отдельных людей, которые даже не всегда представляются. А кто эти люди? Зачем они тут? И что будет дальше? Ну, у меня все. Пишите вообще в комментариях по поводу призмбит, что вы думаете по поводу этой ситуации. Вот вообще все. Я о самой бирже, и о Васильеве. И можете написать, а где вы храните свои монеты, и почему вы считаете, что вы правильно делаете. У меня все.